Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей Казанского федерального университета. Далее преподаватели Казанского федерального приступили к награждению победителей квеста Моя Россия, который проходил немного ранее. Соревновались юные умы в знании истории России. Среди призеров оказались студенты Института международных отношений, Института управления экономикой и финансов. Ну а первое место занял Институт психологии и образования. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Итак, диплом награждается команда Института психологии образования. После торжественного вручения наград победителям, мероприятие плавно перешло в формат круглого стола, участниками которого стали 80 человек. Ключевыми темами стали «Молодежь группы риска, Кто это?» и «Психологическое сопровождение молодежи группы риска. Эксперты и участники мероприятия рассматривали разные ситуации в поиске решения данных вопросов. И Вместе с Институтом психологии и образования мы уже не первый год проводим круглый стол, который называется «Мы связаны с тобой одной судьбой России». Но Также в рамках этого мероприятия мы проводим уже несколько лет и квесты, которые объединяют студентов. Чаще всего мы всегда целевая аудитория – это студенты первого курса. Завершилось мероприятие. Церемонии награждения победителей и призеров фотоконкурсов «Образ России в объективе» и к семейному альбому «Прикоснись». Аделина Зинатова, Фарид Захитуглы, Универньюз.